Вас приветствует магазин Спарта Экстрим Bike. Продолжаем говорить про аксессуары для велосипеда, И сегодня рассмотрим интересную модель педалей для горных велосипедов. Хочу вам сказать, что очень важно, чтобы педаль была удобная. Это влияет и на качество езды, и на само педалирование. Поэтому педаль должна быть удобная, не очень тяжелая, достаточно широкая, если это... Езда по городу и пересеченной местности. Платформа должно, должна быть широкая, как, например, в этой модели. Модель это фирмы XLC, называется pdm 05 Очень элегантный дизайн у этой педали. Педаль идет на промпоршивнике с отражателями двухсторонними. У вас будет хорошо видно на дороге. Сделана педаль из алюминия композитного. Широкая платформа. На педали вот здесь есть зубчики, которые предотвратят скольжение вашей обуви по педали. Очень интересная модель, редко встречаемая. Обратите на нее внимание. Для городских велосипедов и велосипедов МТБ. Заходите к нам на сайт, читайте более подробные характеристики www.vipac.com.u и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы покупать качественные вещи в интернете.